Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Я смотрю, не все добрались до нашего собрания. А, вероятно, потому что на машинах поехали. А всех предупреждали строго-настрого. Не надо ездить на машинах. Езжайте на общественном транспорте. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Сейчас ведь замечательные такие дни стоят, обычно, ну как там, приходишь, привет, уходишь, счастливо сейчас с наступающим, хоть ты приходишь, хоть уходишь. Я с, до сих пор правда, к этому привыкнуть не могу. А, Время-то осталось уже поздравлять друг друга не так много, но все равно это очень приятно. Вчера мы с соседями встретились в магазине, они нас поздравили, мы их поздравили. Есть повод для разговора. Всегда. Кофе выпил. Быстро разговариваем. Дорогие друзья, сегодня наш концерт называется «Диалог у новогодней елки». Мы его проводим уже вот этот традиционный 28 декабря. Мы с друзьями каждый год ходим в баню. Вот, с Евгением Николаевичем. Он рассказывает байки, мы поем, зрители поют. И вот это мероприятие наше ему уже в этом году исполняется 10 лет ровно. Вот. Так что у нас юбилей этой программы. Вот Мы счастливы, вас приветствовать. Очень приятно, что сегодня полный зал. Жаль, что не все добрались, но люди будут потихоньку заходить, добираться. Вы на них не ругайтесь. Ну, опоздали, опоздали. Что ж на поделаешь? Оборот, порадуемся нашим новым гостям. Да. Будем приглашать их, провожать взглядом. Ну и начнем мы, конечно, нашу программу с традиционного новогоднего гимна, который написал наш традиционный гимнописец. Музыка Никитина и Берковского. Говорят под Новый год Пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается, могут даже у ребят сбыться все желания. Сегодня у нас такие будут домашние посиделки. Видите, я даже сижу, а не по своему обыкновению а, пляшу. Да. Вот, а будем сидеть и с вами вместе петь тихие и не очень новогодние песни. Александр Городницкий. Сергей Никитина. В лесе теплые дожди по крышам шелестят. Подруга, ты меня не жди, я не приду назад. Стакан зажат в моей руке и сломан песни рот. Мы в придорожном колбачке Встречаем Новый год Стакан зажат в моей руке Изломан песней рот Мы в придорожном колбачке Встречаем Новый год Мой нос багров я пить здоров, и ты меня не тронь Под бубна нарев по связке дров Пошел плясать огонь Мы собрались здесь налегке Без горя и забот Мы в придорожном кампочке Встречаем Новый год мы собрались здесь на реке без горя и забот. Мы в придорожном капочке встречаем новый год. Кругом туманные поля, шумят вокруг друзья. Моя ячменная земля, с тобою счастлив я. Стакан зажат в моей и сломан песни рот, Мы в придорожном кабочке Встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке, Изломан песни рот, Мы в принорушном кабочке Встречаем Новый год. По веткам шуршит снегопад, сучи трещат на огне. На эти часы, когда все еще спят, Что вспоминается мне, Небо забытого дав давние письма домой В царстве чеходушных сосен, Быстро сменяется осень, долгие поля. Зимой Снег, снег, снег, снег Снег над палаткой кружится Вот и кончается наш краткий ночек Снег, снег, снег, снег Что тебе милая снится По берегам замерзающих рек Снег, снег, снег Ленинградской твоей стороной Вьется веселый снежок Вспыхнет в звездой озорной Ляжет пушинкой у ног Тронул задумчивый веней Кост твоих светлую прядь И над бульварами линий По ленинградскому синий Вечер спустился опять Снег, снег, снег, снег за окошком кружится Он не коснется твоих сокнутых век Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающих рек Снег, снег, снег, где сердце твое с берегу, ветер поет на пути, через туманы, морозы, пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется наших стоянок огни, в и пешком как придется, и песня к тебе доберется даже в нелет. Дни. Снег, снег, снег, снег, снег, Снег на твою кружится, В юг заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится, Залитый солнцем, вокзальный за в дней. Любимое кино. Одна из самых новогодних песен, на мой взгляд. Я бы сказала самое: Никого не будет в доме, кроме сумерей. Один зимний день в сквозном проеме Не задернутых горди, не горди, Только белых мокрых комик, Быстрый промик маховой, и только крыши снег, И кроме крыши снега никого. Крыши снега никого. И опять зачертит ты, И опять завертит мной Прошлогодняя уныние и дела зимы и ноль, И дела зимы и ноль. Но ништанно по портьере Пробежит вторжение дрожь, Тишину шагами Тишину шагами меря Ты как будущность найдешь. Ты появишься из двери В чем ты белый, без причуд, В чем-то в из тех матери, Из которых лобьешь шьют, Из которых лобьешь, шьют. Никого не будет в доме, Ромесу мере к один зимний день сквозного проеме не задернутых горди не задернуты гордин. Напоминаю, что, как всегда, второе отделение мы с удовольствием составляем из ваших заявок. Уже не только до наших э, концертах, которые вообще хоровому пению посвящены, которые называются «Споемте, друзья», но и до наших собственных. Мы с удовольствием выполняем заявки во втором отделении. Так что вы сейчас можете их э, сформировать, э, осмыслить и нам в, в вежливой форме сообщить. В заступной. Да. да, и мы с удовольствием попробуем их исполнить, если, конечно, будем знать эти песни. Знать и помнить. И любить. Три обстоятельства. Не просто все, все А сейчас по просьбе мальчика Жени из города Кургана прозвучит песня Анатолия Киреева, да. его друга. Я <свес> очень долгие годы работал с Анатолием Николаевичем. И вот что его отличает всегда от э, других людей, с которыми мне тоже довелось работать? У него всегда четко написанная программа. Шаг влево, шаг вправо – да невозможно. Вот, и вдруг, я уж не помню где, но зал такой попался, очень хорошо принимали так прям. И вот он расслабился и решил немножко куда-то свернуть. Для меня тоже это было на во, а он такой любитель подвижных песен. И вот Говорит, а давай вот эту сейчас поем, и начинает. Я не узнал ее сразу. Он говорит, а да, вот эту. <реклама> <реклама> Но эту песню я узнавал всегда, с первых тактов. <реклама> Просто очень много аккордов у Анатолия Николаевича всегда. <реклама> Na, na, na, pa-dam-pam-pam-pam-pam Я слышу белый снег Именно так. Да, да, да, да, да, да, да, Хлопьями с неба валит, где-то волшебный горшочек варит, а добрый хозяин уснул наверх, кажется, вымерло все вокруг, девочка к мальчику опоздала, и в пустого зала сердцем ее завладела вдруг, прячется в варежку, кулачок, сверли дырочку, каблучок, слезки на колесках бегут из и кричат: недого, не догонишь нас, прячется варежку, кулачок, сверлит дырочку, каблучок, слезки на колесках бегут из глаз, и кричат: «Не догон, не догонишь нас, Мамная каша. Белый снег ватными хлопьями с неба валит, где-то волшебный горшочек варит, а добрый хозяин уснул на век. Он заклинание забыл давно, может быть заболел случайно. Мраком покрыта эта тайна, нам разгадать ее не дано. Кулачки, сверлят сверли дырочки, каблучки, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не, догон, не догонишь нас! Прячутся варежки, кулачки, сверли дырочки, каблучки, слезки на колесках бегут из глаз и кричат: не догонишь нас! Проходите, пожалуйста, мы вас ждем давно. Присоединяйтесь. Не торопитесь, не торопитесь, все успеем. Как всегда говорил мой знакомый администратор, когда я работал в филармонии, говорит, вы не переживайте, что концерт начался с опозданием, закончится он вовремя. А если, попросите, я вас и пораньше отпущу. Романс. Теплый Романс. Под лаской плюшевого пледа, девушки, поем. Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон, Что это было, чья победа, Кто побежден, кто побежден. Все передумываю снова, Всем перемучиваюсь снова. работал в программе «Мастера искусств», «Мастером труда» назывался, но это в советское время. Да кто не работал-то? Все работали. Ну ладно. И я там аккомпанировал певицы. Вот вы насмешили меня. Кто не работал? Все работали в Советском Союзе, не было безработных у нас. Статья была не я. и хорошо. Я как музыкант на своей шкуре собственной шкуре ощутил, что то такое. Так вот. ядство То Тунеядство, да. Я все, все время попадал под эту статью с моей профессии, и папа мне покойничьих сорцевыми небесных сказал, что дрень блин гусельки, дело, иди займись. Вот, но ну, как-то я так до сих пор тень гусенький. Вот, значит, я компонировал певицы, и мы там пели пару романсов в этой программе. Вот. и Это был конец 80-х, и попала туда какая-то американская группа. Они играли рок такие все лохматые, в заклепках такие, прямо даже высоченные тоже. Уж я не но они еще, по-моему, а может быть, просто лохматые, поэтому так пугали в то время. И всякий раз их выступление совпадало, то есть мы были почти перед ними, они выходили к цене, и вот так вот слушали, смотрели чего-то там. А мы там отвори калитку, затвори калитку, ну тут ту ту тут ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту как ту ту как. ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту а я говорю: ну, вот это вот русский романс, городской, городской романс, как правило, там страдания какие-то про любовь. А он говорит: нет, романс не знаю, это Russian jazz. Потому что для них вот эта вот музыка, которая лишена железного ритма, которая непредсказуема с точки зрения там, громкости, там, вот этой вот изменчивости. А ведь для нас это настолько все естественно. Здесь громко, здесь тихо, здесь медленно, здесь быстро. И это, в общем, не надо объяснять никому. Вот поэтому русский романс, он действительно уникален. Это Russian джаз. Да, а главное, что мы все его можем петь хором. И давай я даже отложу то, что собиралась, А сейчас мы с вами еще один романс из, из жестокого романса споем хором. Да? То есть для нас хором спеть романс да. — не вопрос. Ничего не стоит. И вот мы сейчас без ритма, без... без... Да, без вообще, без... без rescu... темпа. Да, без всякой какой-то организации внешней. Yeah. Но я надеюсь, что у нас все получится. А, а у, увидите, какой слаженный будет хор, девчонки. Ну, да-да. Присоединяемся. <conversinglar> напоследок я скажу, Zo mm -hmm. Скажу Вот что и требовалось доказать. А сейчас знаете, что это такое из раннего-раннего Щербакова что-то всплыло из глубин памяти. Вот так пробел Небесный шансонье, вот так решили каверзные боги. Три брата было нас в одной семье, и каждый шел по собственной дороге, где мой брат решил стать моряком и бороздить земные параллели Другой увлекся карточным столом, а я в любви признался королем Пел вдали в глаз решила час свидания, и в тот же день монарху донесли, что я соперник, стоящий внимание. Один мой брат уплыл на остров крит, другой приник к придону, а я пока печально знаменит. Разжак. И день за днем послушан и покорен, я был доволен должностью пожар, и вход имел в заветные покои, где мой брат открыл архипелаг, и имя дал свое местам открытым. Другой блистал, рискуя так и сяк, а я прослыл придворным фаворитом, не богат, Я с королевой счастье знал иное, И был король бессовестно рогат, И нож точил расправиться со мною Один мой брат на дальних островах Нашел покой, уставший куролесить, Другой, рискнув, продулся в пух и прах. Я не посрамил, но воплотил их сил соединение Я как моряк стихию бороздил И как игрок молился о везении Я тоже мог прославиться в другом Я тоже мог, иному гнев напеву Стать мореходом или игроком Но я, увы, влюбился в королеву да да да да А в море плавают медузы Кораблик борется с волнами На край земли Везет он грузы, Чтоб на краю земли завод не знали. Луна по океану, Серебряные прутья, и спится капитан, а мы, Мы люди сухопутья. Уйти труднее, Чем остаться, Сломаться легче, чем Вы думаете-думаете, что вы хотите во втором отделении услышать? Булак, Булата Куджава, Исаак Шварц. Не сольются никогда. Зимы тонкие и легкие разные привычки И совсем не схожий вид Не случайны на земле Две дороги, та да эта та ноги это душу бередит это женщина в окне В платье розового цвета что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги-то это, да прекрасно, но напрасно это, видимо, всерьез. И хоть разбейся, хоть умри. Дабы бы наши страсти Нас с тобой не завели Неизменны на земле Две дороги-то это Без которых невозможно Как без неба и земли Это женщина в окне, В платье розового цвета Утверждает, что в разум Невозможно жить без слез, Потому что перед ней Две дороги, да и это Да прекрасно, но напрасно Это, видимо, всерьез. серьезно один, один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, Ищи прописки на его жилплощади, «Дорогая, нам лучше выйти пороснь!» Она ему ответила, «Мой друг, Я люблю, когда утром играет тихая музыка!» А он ей сказал, «Иначе нас могут увидеть, Сиди. Наивны наши тайны, секретики стары Когда ж мы кончим врать на самом деле Где ж станция с названием «Правдивые миры» Но, как сказал один поэт Уж полночь близится, а Германа все нет Целый день я нарисовала удалкивающей краской. Лозука «Спорт — это здоровье, Хотя она сама из спортивных занятий Увлекалась лишь закручиванием бегудей. А он целый день доставал запчасти и даже водил кого-то в кафе фиалка, а к вечеру добыл два рыбных.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 все мед. Они созвонились поздно вечером, После программы время, Когда бюро прогнозов обещала нам солнце, А в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала, Милый мой, У меня есть замечательные, а давай мы с тобой пожеимся а он ей сказал созвонимся на именно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 Так, Быстров или Петухов? <смех> <смех> Петухов, окей. <Петухов? Okay. смех> Сижу я как-то, братцы, с африканцем, А он, представьте, мне и говорит, В российских селах холодно купаться, И потому здесь неприглядный вид. называем Енисей, а также в области балету Мы впереди планеты и все. мы впереди планеты всей, Потом мы с ним ударили по триста, и он, представьте мне, и говорит В российских селах не танцует твиста, и потому здесь неприглядный вид Енисей, а также в области по лету. Мы впереди планеты и всей, мы впереди планеты и всей. Потом залили это все шампанским, и он мне говорит, ты кто такой? в области в балету Я впереди планеты и всей Я впереди планеты и всей проникся, говорит он лучшим чувством, открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век сильнее всех ракет. ракеты, перекрываем Енисей, А также в области по лету Мы впереди планеты всей, Мы впереди планеты всей. Ага. Быстров хочешь? Ты хочешь Быстров? Мне нравится. Ему нравится. Вы терпите. Быстров. Один ответ. Неправда. Да, неправда. Неправда, что Быстров был крепок и суров. Скорее, хрупок был он и затылком нездоров, Он мнил себя изгоем, но пойти на криминал Не смел, пока лекарств не принимал Вранье, что сей изгой истерзанный тоской Решил таки ограбить супермаркет на Тверской Решить-то он решил, но не ограбил же, учтем Эксперты разберутся, что почем Неправда, что было? Пальба и все дела, Пальба была потом И лишь быстрого извела, Мечтателем он был И домечтался до беды, А может, начитался ерунды. Другой бы не моргал, А этот маргинал Три дня топтался, В центре супермаркет выбирал, А выбравший провел Дрожащей тланью по губе, И гибель стал готовить Сам себе. Чтоб вышло без улик, в подвалы он проник, Охрану сосчитал, сигнализацию постиг. Он даже куш прикинул, тоже фокусник смешно, И понял, что не выйдет, не дано. Для виду наш факир, в корзину взяв кефир, К воротам развернулся, но узнал его кассир. За партой с ним сидел, когда на в классе он шестом, Пришлось потолковать о прожитом. Не судите, господа, Ему б кассира в долю кассу в сумку яйда, айда. А он челом намокшим покивал до встречи, мол, И медленно в чертаново убрел, вранье, что скрылся он с деньгами за кордон, Он еле заказал себе билет на Лиссабон. И 1 апреля выжил из дому с утра, А найден был четвертого вчера. Что были мы друзья, опять пример вранья Иные даже врут, что он и был, как будто я Нерадостно, конечно, до да людей не сокрушить Мечтать предпочитают а не жить Его нашли в реке с отверстием в виске И русско-португальским разговорником в руке Безумная улыбка без на безжизненных устах Внушала сожаление, но не страх О, сколько ложных мук, о, сколько сразу вдруг Неправда, все неправда, все неправда, все вокруг Тоской истерзан я лекарства за щеку кладу И медленно в чертаново бреду Снег. Возвращаемся назад. Экий снег какой глубокий, лошадь дышит горячо, светит месяц с Через левое плечо, Прутокутом крепкой бровью, И отходит. Ворони, влево следы. Гнется кустик на пушке, блещут звезды, мерзнет лес, Тут снимал перчатки пушки. И усы крутил Дантес, Раздаются на полянке Волчих свадеб Этот месяц одинокий, через левое плечо неужели на гулянку с колоком? Дышит горячо, глянет месяц одинокий через летое плечо, глянет месяц одинокий, через летое плечо. А теперь давайте возьмем кулечку. Оксан Чекима поздравим с недавно прошедшим днем рождения. Чуть -чуть. Время, Если кто-то э, видит нас впервые, <coughs> что не исключено. А есть таковые? Тогда на всякий случай расскажу вам. Это укулеле. галайская гитара. А это Евгений Николаевич Быков. Старейший в России укулелист. Вот. И вот, э, э, так сказать… Вот Лида называла меня «блестящий кулилист». Но ну, ты тогда заметно <свят> «блестящий», хотя по этому поводу никогда и, и, и не переживал. Как-то все естественным образом получилось. И вот однажды э, как-то укрепило меня в том, что нет никакой, никакого повода для переживания, одна гримерша в кресло, которое я попал где-то на телевидении. Мы пришли на съемку, и э, значит, же была такая женщина непосредственно, и говорит мне, «О, у вас много лица». А много лица и мало волос, это же две большие разницы. Ну, правда, говорит, а пудры на вас много пойдет. Я говорю, ну так мы же на шампуне сэкономим. И то верно. Вот, вот -то так и разошлись. В общем, одни плюсы. Я вообще не это хотела сказать. Это вы сами да, решили. я это хотела сказать про то, что вы старейший укулилист, и все. Нет, но ну что, когда впервые Евгению Николаевичу в руки попало вот этот инструмент, он, конечно, сыграл вот это вот Вот. А, и, а дело было в Израиле. И нам сказали, вот вам русским, что в руки не дай. У вас все была лайка, получается. Я, Мы, ну, или калашников. Тут уж в зависимости от обстоятельств. Как пойдет, да. И вот, значит... Конечно, как была лаечку, мы укулели используем довольно часто. И в данный момент тоже сейчас мы с вами споем самую знаменитую песню Юлия Черсановича Кима, которая даже была когда-то обозвана русской народной. Прямо по телевидению кто-то из знаменитых артистов сказал, а сейчас я спою русскую народную песню «Губы окаянные». После чего Юлия Черсановича Кима, поднимая трубку телефона, долгое время говорил, «Русский народ слушает». Забубенное, все вы губы помните, все вы думы знаете, а вы. да чего же вы сердце эти магорчаете, да чего же вы сердце эти магорчаете, позову я голубя. Позову я сизову и пошлю дорогичке письмо, да мы начнем все с изнова. Пошлю дорогичке письмо, да мы начнем все с изнова. Губы его каянные, думы потаенные бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка заб Включите мне. Моей душе покоя нет, везде я жду кого-то. Без сна встречаю и рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, а где найти кого-то, могу весь мир я обойти, Чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. первое отделение мы закончим песней из любимого кинофильма. Да, гитарочку возьмите теперь, Евгений Николаевич. Пожеланий, если нет на второе отделение, то мы домой пойдем, ладно? Надо это писать вежливо, в вежливой форме, в трех экземплярах. Да. И в регистратуру там вот печать еще. Нет, вы можете и вслух, но просто это бесполезно, потому что мы забудем. Вот, поэтому лучше нам это в письменной форме. Если есть пожелания, то мы их обязательно выполним. Сейчас мы заканчиваем первое отделение песни из всеми горячо любимого кинофильма «По семейным обстоятельствам». Годы уходят, но снова и снова нам вспомнится каждая встреча с людьми, от первого шага до самого первого слова, от первого слова до первой любви, от первого. С самого первого слова От первого слова До первой любви Опять по тропинкам следы Замекая, шуметь листопадом И таять снегом Разливаясь весной Я выйду из дома И кто-то со мною Окажется рядом Спаси Спасибо вам, люди, за дружбу со мной За дружбу со мной. спасибо Антракт! А вот слева от меня, как говорил мой, один из мой знакомый администратор, тоже, если хотите вы внести частичку тепла сегодняшнего от концерта, то диски продаются прямо вот здесь, вот возле сцены. Евгений Николаевич вам недорого продаст хорошие диски. Отличный подарок, между прочим.